Специально для нас киберволонтеров собирают в небольшом помещении с ноутбуками. Несколько молодых людей ищут противоправный контент под присмотром руководителей. Экстремизм пытаются найти по ключевым словам. Ну экстремизм ⁇ это призыв.